Сегодня я вам покажу, как в домашних условиях можно удобно организовать рабочее место. Начну обзор с органайзеров для мелких шейных принадлежностей. Вот этот короб с микролифтом, он довольно вместительный. В нем я храню то, что мне обычно чаще всего требуется для работы – включая электронные мелочи, флешки, microSD и так далее. Надежно закрывается и не просто открывается, поэтому если в доме маленькие дети, можно не переживать за их безопасность в этом вопросе. Подобных органайзеров у меня несколько, например вот этот, только с раздельными отсеками для фурнитуры. В таком удобно хранить кнопки и пуговицы по цветам. В некоторых отсеках я храню киперную ленту. Вот такой органайзер отлично подойдет для самой мелкой фурнитуры. Возможно, кто-то увлекается бисероплетением, тогда для вас он станет находкой. А я храню в нем пластиковые кнопки. Есть у меня и вот такой органазер без микролифта, но с вкладышем. В нем я храню свое богатство в виде бусин и прозрачных пуговиц для декора подушек в детские кроватки. Для этих же целей у меня есть еще один органайзер с микролифтом. Молнии, веревки и различные жгуты я храню хаотично вот в таких маленьких боксах. Ну и вот такой открытый контейнер я использую для сбора деталей и прочих мелочей по работе, который выполняю за несколько дней. В него удобно быстро все собрать, если мне необходимо внепланово переключиться на домашние дела. А теперь я вам расскажу о практичных панелях SCODIS из IKEA. Эти панели разработаны для организации рабочего пространства. Они представлены в нескольких размерах. Сейчас вы видите максимальный 75 на 56 сантиметров можно подобрать самую различную комплектацию. Все аксессуары приобретаются отдельно. Эту панель можно прикрепить к стене или купить специальное крепление и закрепить прямо к столу. Таким образом вам не придется сверлить стену. У меня три промышленные машины, укомплектованные такими панелями, а также вот такими светодиодными лампами. Хорошее освещение для работы – это то, о чем особенно нам, швеям, стоит подумать. Эти лампы тоже из IKEA. они практичны, выполнены из стали, регулируются в разном направлении. И если покупать светодиодные лампочки к ним, то еще и безопасны, потому что абсолютно не нагреваются. Давайте я вам покажу мою остальную рабочую зону. Кстати, а вот в таких больших боксах я храню ткани и готовые изделия для моего интернет-магазина. И тут у меня, как я уже сказала ранее, также панель с кодис. Таким образом, все необходимое для работы всегда под рукой. А еще у этой системы хранения, на мой взгляд, современный дизайн. Меня это дополнительно стимулирует настроиться на продуктивную работу. Для хранения изделий, которые нужно доработать или починить, я использую вот такую напольную вешалку. Ну и в заключение я рекомендую обеспечить себе свободное место для раскроя. У меня это вот такой стол, 150 на 75 сантиметров. Мне этого вполне достаточно для удобства работы. Стол легкий, его ножки выкручиваются. Приобретала его тоже в икея. Кстати, тут я и записываю видео работы для нашей школы. Я буду рада, если вам эта информация окажется полезной. Жмите палец вверх, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить последующее видео. И приходите учиться швейному мастерству онлайн в на Скул. До следующих видео!